Здравствуйте. Здравствуйте. Представлю гостей. Это Егор Фролов. Он председатель, поправьте, если я не права. Координатор. Коорди, хорошо. Координатор Красноярского краевого отделения Федерации Автовладельцев России. Хотела очень точно назвать. И Александр Иванович Фадеев, доцент кафедры СВУ. Кафедры транспорта СВУ. Конечно, кафедры транспорта. Все это очень важно, потому что как раз тема связана с транспортом. Сегодня мы продолжаем обсуждать э, тему платных парковок. Дело в том, что если кто-то не знает, то власти обещают нам до конца года ввести э, платные парковки во всем центре и таким образом решить проблему пробок. Так вот, мы с нашими гостями всю неделю обсуждаем, действенное ли это решение, или, может быть, поискать какие-нибудь другие. Э, вчера тоже встречались с экспертами, мнения которых разделились. Кто-то резко за, кто-то резко против. Александр Иванович, скажите, вот э, как вы к этому относитесь? Как считаете, нужны ли нам платные парковки в центре? Это вообще, можно ли делать в Красноярске, конкретно в нашем с вами городе, платный въезд в центр? Ну... Если чисто эмоционально, я, конечно, против платы за парковку. Я, я как, тоже. как житель города ну, из Сибири да. считаю, что у нас пространства больше, чем достаточно для того, чтобы запарковать свой автомобиль. Однако вот, опыт крупных городов показывает, что вот, платная парковка – это, наверное, меньшее из двух ЗО, которые сегодня, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Имеется в виду, в первую очередь... Я сейчас не буду говорить по поводу влияния парковок на трафик дорожный. В первую очередь, платную парковку можно посмотреть с такой точки зрения. Сегодня в городе, в центре города запарковаться практически невозможно. То есть жители города, которые хотят или вынуждены по каким-то причинам посетить центр города, допустим, по работе или по культурно-бытовым причинам, они запарковаться не могут. И платную парковку мы можем рассматривать как услугу для этой группы населения. Я полагаю, что среди владельцев автомобилей достаточно большой удельный вес тех владельцев, которые воспользуются этой услугой, которые, посетя, которые, приехав в центр города, воспользуются платной парковкой. Особо я хочу обратить внимание на тарифообразование. Зарубежный опыт показывает, есть конкретные рекомендации, что... Тарифы на парковки, на платные, должны э, э, устанавливаться не исходя из экономических соображений, а исходя из потребностей. То есть, э, то есть потребности, кого? потребности в парковках. То есть мы имеем какое-то э, какое парковочное платное пространство, и тарифы должны устанавливаться таким образом, чтобы э, 85% этого пространства было занято. То есть, если занято больше, чем 85% пространства, это значит, тарифы низкие, и платные парковки не приносят того эффекта, который мы от них ожидаем. Если занято меньшее количество парковочных пространства, значит, тарифы высокие, и платные парковки не работают, они не обеспечивают, жителей, не пользуются этими платными парковками. На ваш взгляд, какая должна быть цена въезда в центр сейчас? Ну, не выше какой, Какого? Ну, по поводу платных стоимости платной парковки, мы говорим о платной парковке, а не въезде в центр угу, города. Угу. То есть это только платная парковка. А как вам видится вот, если... Платная парковка, ну стандартно муниципалитеты организуют платную парковку на, при, на проезжей части при тротуарной платной парковке. То есть подъехала я э, на улицу да. Ленина, припарковалась, а там такой паркомат. Да? паркомат Наверное, это так и... будет. и оплата может быть по-разному организована сейчас чаще. Обеспеч используется безналичный расчет, чем наличный расчет. И парковка, стоимость платной парковки, это даже не принципиально, она может быть любой, то есть начиная, допустим, от 50, допустим, или от 40 рублей, просто-напросто эта услуга должна быть воспользована, и то платное парковочное пространство, которое организовывается, оно должно работать на парковке. То есть мы не должны из, вот, из той ситуации, в которой сейчас находимся, бросаться в противоположную ситуацию, когда мы устанавливаем запредельную стоимость парковок и таким образом исключаем проезд через центр города и говорим, пробок нет. В центре города у нас много объектов притяжения находится, в том числе социально значимые объекты, культурные да, объекты, объекты и так далее, офисы в, и, в принципе, Проезд вот... через центр города сегодня исключить нельзя. Вот, Егор, скажите, пожалуйста, а что, на Ваш взгляд, произойдет, если завтра нам скажут, э, парковка парковка вот на улице Ленина стоит 50 рублей в час? Как на это отреагируют автовладельцы? Ну, вообще, автовладельцы и Федерация автовладельцев против платных парковок, я поясню почему. Потому что, ну, во-первых, э, глупо говорить о платных парковках, если их вообще нет в центре. Мы их, их организуем, говорят нам власти. Их не организуют. На сегодняшний день на комиссии безопасности дорожного движения, мы туда входим, угу. в этот состав. Департамент безопасности дал указание департаменту городского хозяйства провести ревизию по существующим парковкам. Никто не собирается строить вам новые парковки. Их собираются поставить на тех местах, на которых мы с вами заплатили налоги. За эти налоги нам построили вот эти хоть какие-то там места, где хоть как-то можно залезть. И за эти же деньги с нас собираются второй раз брать деньги. Вы посмотрите, у нас социально важные места. Давайте возьмем вот а, Морг. Социально важное место, но ну, Социально хорошо. важное, пусть, пусть. Оно, туда приезжают люди попрощаться Все с там своими будем? родственниками. Да, да. И... Там можно припарковаться? Нет. Вы посмотрите, что сейчас там творится. Все паркуются на проезжей части. Институт, уни, университет. Сейчас сделал там шлагбаум, никто там припарковаться не может. Гимназия номер один, о, о, поликлиника номер один а, находится в самом центре города. перекресток Вимбаума-Марковского. Где там припарковаться? Там вообще невозможно припарковаться. Сюда люди приезжают с детьми на колясках, они оставят, ставят по проезжей части, выходят с коляской, мамочка идет, потому что надо туда пройти. Подождите, а если бы там стояли такие паркоматики, где заплати 50 рублей и вставай, пожалуйста, а мне кажется, ну, например, власти, если они хотят, то они, например, найдут места, так. и тогда там намного меньше будет желающих, и возможно, будет свободные. Места. Так вот мы это возмущение ты высказывали, давайте вот те места, которые являются социально важными, мы найдем для них э, парковочное место, мы сделаем там многоуровневые, что вверх, что вниз эти парковки, да, что подземные, что надземные, э, обеспечим там безопасность, обеспечим там э, всегда свободное место, э, э, дадим взамен тому, чему мы собираемся, с чего собираемся брать деньги. То есть, если это... Социальное учреждение, то это за, естественно, городской бюджет. Если это какой-то торгово-развлекательный комплекс, то, естественно, это за счет самого торгового комплекса. Сделать обязательство, обязать это сделать, и мы взамен сможем получать. А нам взамен-то тут ничего не предлагают. Нам предлагают поставить столбик, за который мы будем платить деньги, за который мы уже когда-то с вами в налогах заплатили. Увы, тут уходим на рекламу, продолжим обсуждение после. Турецкая ярмарка кожи и меха с 9 по 27 апреля в ВДЦ Миксмакс. Только в сети магазинов фестиваля моя новая коллекция обуви в рассрочку без переплаты на срок до 10 месяцев. Выбираем, оформляем, носим долго и с удовольствием. Я выбираю обувь фестиваля. Ваше воление. Приручите телевидение с новой приставкой Дом Ру-ТВ. Теперь вы не пропустите ничего интересного с трехдневным телеархивом. Вы можете посмотреть на любом экране у себя дома огромное количество HD-каналов. Впечатляет! Быть ближе к природе. Твоя мечта вдохновила нас на создание LoveNature новой линии средств по уходу за кожей с натуральными ингредиентами. Дарифлей. Твои мечты наше вдохновение. Music Bar Loft и интернет-портал Redom представляют 1 мая. Главное клубное событие года. Nightlife Awards 2014. В баре Лофт для лица 18 лет. Это солнечная Болгария. Задумались переехать сюда. Уютные домики и приветливые соседи. Следный морской воздух и свежие продукты. Хорошее образование и здравоохранение. Насколько хорошо там, где нас нет, Наталья Сусанина. выясняет на месте. Смотрите с 24 апреля проект Ключи от Болгарии в Новом. В Партнер проекта «Грация Керамика». Королевский выбор кафеля. Туроператор проекта «Пегас Туристик». Прямые вылеты в солнечную Болгарию из Красноярска. Это город «Прима», и мы продолжаем обсуждать с нашими гостями, нужны ли Красноярску платные парковки в центре. Так вот, Александр Иванович утверждает, что э, это... Возможно, вы говорите, что платные парковки, может быть, и избавят нас от пробок. Я правильно вас поняла? Ну, проблема пробок, это проблема сложнее, чем просто платные парковки. Это комплексная проблема, то есть э, упорядочение парковочного пространства, это один из элементов ну, решения да. проблемы пробок. Как часть. Но упорядоченное парковочное пространство, это не только платные парковки, это в том числе и... Э, Увеличение парковочного пространства и в первую очередь нужно обратить внимание на так называемые технологии перехватывающих парковок, когда э, по, э, авто, жители города, которые пользуются автомобилем, может автомобиль где-то оставить и... Э, Дальше, там, где он знает, что не найдет парковочного пространства, или там, где парковка будет платная, он может доехать на общественном транспорте. Эта технология взгляд... во всем мире используется, перехватывающие парковки сейчас mm -hmm. в Новосибирске, в Москве и так далее. А у нас в Красноярске есть ли места для таких парковок? Ну, Это принципе, возможно вообще у нас? В принципе, вот когда мы спрашиваем, есть ли места для таких парковок, мы должны исходить из другой категории, что. Э, Проблема транспорта настолько сложна, что она важнее, чем вот, наличие места. Если нет места для парковок, нужно это место найти любым а есть... способом. Если ну, его нет, если в принципе в городе же у нас существует достаточно много мест. Ну, допустим, небольшой пример. Вот там, где был центральный рынок на другой стороны. В стороне Качи, от центра, там, в принципе, есть достаточно много, большое пространство. Я не знаю, кому она сейчас юридически принадлежит, но перехватывающие парковки они могут даже и временный характер иметь. Главное, что посмотреть, как эта технология будет работать. А вот на ваш взгляд, в идеале, вот совсем в идеале, как должна быть организована вот эта плата за парковки в Красноярске? Вот если бы все было так, как вот вы сейчас скажете, как бы это должно было быть? Ну, э, во-первых... Э, как я уже говорил, плата должна исчисляться таким образом, чтобы... Не менее 80% парковочного пространства было занято. Ну, в принципе, не, не менее 80%, а 85% парковочного пространства было занято. Это считается вот, э, оптимальным тарифом. То есть тариф на парковочное пространство считается, исходя из потребностей жителей, потребностей владельцев автомобилей в этом пространстве. Это а технически, вот технические какие-то... Технически, какие -то технически паркомат, это может быть паркомат, это может быть оплата по телефону через смс сообщение. Это может быть оплата безналичная карточкой, каким угодно. Это может быть оплата э, заранее э, на счете э, магнитной карточки. С магнитной карточки деньги автоматически снимаются при э, оплате. То есть, в принципе, сегодня технологий много и больших проблем не составит. Делали мы такие сюжеты за рубежом, это все очень хорошо да. работает. Его... И по поводу проблемы пробок uh -huh. еще хотел бы... Э, отметить, что э, этот комплекс проблем-то заключается в том, что и в развитии улично-дорожной сети, и в развитии совершенствования работы общественного транспорта, ну что... понятно, потому что трамваи у нас перекрывают троллейбусов, у нас все меньше, на мой взгляд, и, и, и так далее. Вот хотела его Егора спросить, скажите, все-таки согласны с чем-то, с чем-то не согласны? Во-первых, от того, что у нас, если даже и ведут платные парковки, от этого людей меньше в центр не будет приезжать. Люди, как работали в центре, как они э, занимались деятельностью, они так и будут заниматься. Зато будут... денег соберем. Денег э, много не соберешь для этого, чтобы вообще осуществить и поставить эту всю систему, надо на это затратиться. Откуда взять денег? В бюджете города их нет. Э, Кого-то привлечь, значит, э, ну... В последующем ему надо выплатить. И мы получимся так, к тому, что мы займемся ничем, приведем к тому, что ну, все придет к нулю, а возможно даже к минусу. И город может на этом потерять, если кто-то ошибется в расчетах. Можем прийти к тому, как это есть в Москве. Когда э, жители, которые живут в центре, э, у них есть право иметь одно парковочное место в этом, э, ну там, где они проживают, они продают эти абонементы э, прямо в интернете. Можно прямо на сайте сейчас набрать парковочное место в центре Москвы, вам выдадут абонементы там, за 30 тысяч в месяц, за 60 тысяч в месяц, за 120 тысяч в месяц выходят такие парковки. Но Москва там другие цены. Но, может быть, это решает проблему все-таки? А, нет, это не решает проблему. Что говорить уже и о чиновниках. Да? Чиновники возможности выпишут ВИП-пропуска, на которых за счет этих ВИП-пропусков они смогут стоять. Да? Избавить э, город от э, неправильно припаркованных автомобилей. У нас ну, парку... эвакуаторы не справляются. Мы ни к чему хорошему не придем, приводя. Мы только увеличим ну, негатив со стороны автовладельцев, которые да, ездили раньше, парковались. Их сейчас хотят заставить Платить за это деньги. Давайте все-таки задумаемся о парковочных местах, правильно, о промежуточных парковочных местах, чтобы люди знали, что можно вот на этой площадке перепарковаться, там всегда есть место, в центр лучше не суваться, потому что там фиг, где припаркуешься. Не надо следить, деньги за это брать, не надо тратить на это, не надо делать опрометчивых шагов, которые могут привести к нулю, либо к минусу. Но давайте сейчас сделаем платные парковки. Но ну, мы, как от Федерации автовладельцев, проведем рейды и будем заставлять у социально важных объектов, э, помимо просто парковок, а у нас еще есть... Парковочные места должны быть около каждого объекта для людей с ограниченными возможностями. Ну, что тут говорить? Ну, это на самом деле глупость. Это общем, очень сильно возмущает. ну нас. В общем, вы, вы против. К сожалению, должна уже сказать спасибо нашим гостям. Услышали ваше мнение. И, кстати, продолжим мы обсуждать проблему платных парковок на этой неделе и завтра тоже. Большое вам спасибо.